Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале Max Capital, на котором мы развиваем инвесторское мышление и говорим о том, как инвестировать в эти непростые времена. Сегодня хотелось бы поговорить про то, какие люди совершают ошибки при выборе брокера, на что они не обращают внимания или обращают внимание там, когда уже возникают проблемы, попадают в сети недобросовестных брокеров, мошенников, и поговорим именно на что стоит обращать внимание для того, чтобы не допустить ошибки, столкнувшись в первую очередь с недобросовестными брокерами. Смотрите данное видео до конца конца если хотите предвосхитить ошибки до да, чтобы не иметь после этого большие проблемы на уровне инфраструктурных рисков которые можно получить Итак, первое что хочется сказать естественно на что нужно обращать внимание это на размер комиссии которая берет брокер потому что в принципе все брокеры они делятся Модели брокерские, они делятся на так называемые брокеры-комиссионеры и брокеры-дилеры, которые торгуют, да, то есть брокер, крупные брокеры, крупные игроки, которые торгуют с крупными фондами, с институциональными инвесторами, с пенсионными фондами, с какими-то иностранными фондами, с управляющими компаниями, которые создают паевые инвестиционные фонды, биржевые паевые инвестиционные фонды. В чем разница, да, то есть, механика? В том, что в первом случае, когда мы говорим о брокерах-комиссионерах, это классическая модель, когда брокер от имени и за счет клиента совершает операции по покупке-продаже ценных бумаг и за это берет какую-то фиксированную комиссию, которая указывается в тарифах брокера. Вторая модель, когда брокер торгует с крупными институциональными клиентами, в меньшей степени с физическими лицами, здесь, соответственно, брокер зарабатывает на том, что, как правило, это брокер, который знает по большей части у кого находится определенное количество ценных бумаг. Ну, в качестве примера да, можно привести, например, какой-нибудь крупный хедж-фонд, я не знаю, там, Temple, да, например, заходит на российский рынок, да, то есть у него есть фонд для американских граждан, для американских компаний, там, Imaging Markets, развивающиеся рынки. Из этого фонда части активов алоцируется на российский рынок ценных бумаг. И на российском рынке ценных бумаг, но условно, фонд имеет размер там, 50 миллиардов долларов, из которых 5% должно быть инвестировано на российский рынок ценных бумаг. Соответственно, сумма сама по себе она достаточно крупная, то есть там, порядка 2,5 миллиардов долларов, которые аллоцируются на Россию. Из этих 2,5 миллиардов долларов, соответственно, я не знаю, там, на 10% нужно купить акции Газпрома и на 10% нужно купить акции Сбербанка. Получается, объем сделки очень большой. Если брокер, или не брокер, а фонд, будет через брокера-комиссионера, вставлять рыночную заявку, он будет, соответственно, эту позицию, достаточно большую в акциях Сбербанка или Газпрома, он будет собирать ее очень долго раз. Или если недолго собирать, не знаю, например, какой-то индексный фонд, да, где он должен сразу там, включить какую-то долю компании в свой портфель, то в этом случае он ударит по рынку. Сиюминутно возникает большой спрос на большой объем. Удовлетворить этот спрос условно невозможно, и это может привести к тому, что фонд купит акции достаточно дорого. Поэтому он и приходит к крупным брокерам, которые говорят, скажи, по какой предельной цене ты готов купить акции Сбербанка, и начинают, соответственно, по рынку бегать, искать у кого, у каких других институциональных инвесторов есть сопоставимый объем, и то есть они покупают чуть-чуть дешевле, продают чуть-чуть дороже, и это называется маркап, вот на этой цене непосредственно зарабатывают. Но так как мы больше про физических лиц, да, то есть я хочу, чтобы вы просто знали, что существует такой тип а, брокерской деятельности, но в основном физические лица работают с брокерами-комиссионерами, да, потому что здесь небольшие объемы, здесь вам, в принципе, если вы покупаете акцию того же самого Газпрома или Сбербанка, вам абсолютно без разницы, кто вам ее продаст, и у вас объем сделки, он очень небольшой, да, то есть вы там, покупаете на 10 тысяч, на 100 тысяч, на 1 миллион, даже, в принципе, если вы покупаете там, на 50 миллионов акций Газпрома или «Сбербанк», то это не такой большой объем, чтобы это повлияло в общей сложности на цену, по которой вы вынуждены покупать. И поэтому вы переходите через классического брокера. Вот про таких брокеров мы и говорим. И поэтому здесь очень важным является то, что брокеры-комиссионеры, они, как правило, зарабатывают, на двух составляющих, то есть первое это брокерская комиссия, которую непосредственно вы платите и которая указывается в тарифе. Второе, на чем они зарабатывают, это так называемая маржинальная торговля, то есть когда человеку предлагается купить не только на собственные деньги, но и, допустим, взять плечо. Небольшое может быть, один к одному, один к двум, да, когда на 1 рубль собственных средств брокер вам тут же предоставляет возможность купить не на 1 рубль, а на 2 рубля, то есть вы завели на счет 100 тысяч рублей, но купить в общей сложности можете не на 100 тысяч рублей, а на 200 тысяч рублей. То есть... Почему про это говорят? Говорят, ну, то есть если вы будете использовать плечо и вы окажетесь правы в, своем, в направлении движения цены, то вы заработаете в два раза больше. Если акция вырастет на 5%, вы заработаете 10%. Если акция вырастет там, на 20%, вы заработаете 40%. То есть таким образом за счет плеча, левериджа, вы можете заработать больше, чем если вы будете торговать на собственные деньги. И поэтому это два основных типа дохода, которые получают брокеры-комиссионеры. Во-первых, вы увеличиваете... Количество акции, которые покупаете, то есть у вас увеличивается объем торгов, с которыми берется брокерская комиссия, это раз. Два. За деньги, которые вы взяли в кредит у брокера, вы платите ему, соответственно, процент, ставку по маржинальному кредитованию. И поэтому, когда вы смотрите на тарифы, в первую очередь нужно обращать, сколько берется оборотная комиссия, раз. Сколько берется комиссия за маржинальную торговлю, за удержание, еще называется, маржинальной позиции. Сколько процентов вам нужно платить, если вы вдруг в долг влезете, и третье, это, соответственно, депозитарная комиссия, то есть сколько брокер берет денег за то, что он осуществляет учет ваших ценных бумаг, которые хранятся на брокерском счете или на счете депо, то есть тоже есть депозитарная комиссия, потому что это основные затраты, которые связаны с владением ценных бумаг, и в конечном счете как раз таки это и на общей итоговой доходности, так называемые транзакционные издержки, которые вы несете на управление, если самостоятельно торгуете через брокера. Естественно, чем больше комиссия, тем большую комиссию вы заплатите, брокеру, тем меньше доходность вы непосредственно получите на круг. А часто сейчас приходится наблюдать такую ситуацию, что Люди обращают внимание не столько на брокерскую комиссию, сколько на удобство пользования приложениями торговыми от брокеров, и кто-то этим, ну, я бы не сказал бы, что злоупотребляет, да, то есть есть рынок свободный и, соответственно, вы можете выбирать, да, как покупатель, то ли вы будете платить высокую комиссию, но при этом вам будет все понятно, у вас будет там две кнопочки купи-продай, или же вы разбираетесь там в торговом терминале КВИК, который на самом деле, когда человек только-только открывает, никогда с этим не связан был, он видит вот эти вот количество таблиц, непонятно, как совершать сделки, непонятно, как покупать, что, где учитывается, как посмотреть свой портфель, как посмотреть свою позицию, как совершать сделки, что такое торговый стакан, он начинает теряться и говорит «нет, ребят, лучше я заплачу больше». Это я к вопросу о том, что смотрите на комиссию брокерскую да, и просто развивайтесь в плане того, что пройдите. Очень много курсов есть у даже у брокеров, которые как раз рассказывают, как пользоваться торговыми терминалами, как совершать сделки, как осуществлять учет по ценным бумагам, потому что это в конечном счете очень сильно скажется на доходности. Про второе, на что не обращают внимания, опять-таки, это на маржинальную торговлю, а, то есть сколько вы платите. Платите уже в первую очередь за использование заемного капитала. Вообще мой такой базовый совет по возможности воздержаться от использования левереджа, торгуйте исключительно на свои, потому что практика показывает, как только человек начинает использовать заемный капитал чему это приводит? У брокера просто там в разы начинает расти прибыль, потому что, смотрите, стандартная брокерская комиссия оборотная составляет где-то от до 0.1% до 0.01%. И если вы, соответственно, являетесь долгосрочным инвестором, просто купили, ну, условно, на 100 тысяч рублей купили, 1% это 1000 рублей, то есть в худшем случае вы заплатите 100 рублей за то, что купили акции на 100 тысяч. В случае, если вы покупаете с использованием плеча, допустим, один к одному, вы, соответственно, купили на 100 тысяч, на собственные деньги заплатили оборотную комиссию 100 рублей, потом из-за того, что вы использовали леверидж, то есть вы еще на 100 тысяч купили на заемный капитал, еще заплатили комиссию брокерскую 100 рублей, итого получается 200 рублей брокеры заплатили. Но 100 тысяч, которые взяли в кредит, ставка кредитования будет в районе там, условно 15% годовых, и если вы эту позицию будете удерживать на протяжении года, то комиссия за леверидж составит от 100 тысяч рублей при ставке 15 процентов 15 тысяч рублей. Соответственно, здесь вот, чтобы в принципе в голове было понимание, о чем это говорит, о том, что даже если актив вырастет там условно на 20 процентов, Итоговая доходность, которую вы получили, составит у вас 40 тысяч рублей минус 200 рублей оборотной комиссии. Это получается там, 39 800. Из этих 39 800 еще дополнительно 15 тысяч рублей будет начислена комиссия за использование маржинального кредитования. То есть, соответственно, получается 38 минус 15. Вот ваша доходность, которая еще нужно будет вычесть по доходный налог. И тогда возникает вопрос, а стоит ли с этим связываться, да, если вы являетесь долгосрочным инвестором. Поэтому очень важно смотреть на размер. Маржинального кредитования, сколько оно составляет, причем как по коротким позициям, так и по длинным позициям. И это важно учитывать, потому что люди часто этого не учитывают. У нас очень много трейдеров, да, которые у нас очень много блогеров, которые говорят о возможности спекуляции, о том, каким образом можно увеличить итоговую доходность. И это мы рассмотрели, когда кредитование идет. С, причем один к одному, а брокеры могут предоставить на каждый рубль вложенных собственных средств еще 2 рубля заемного капитала. И, соответственно, это вот очень большая составляющая, и поэтому часто можно наблюдать, что брокеры с целью повышения своей маржинальности, так называемая расторговка клиента, да, нужно заставить или человека чаще совершать сделки, постоянно ему предлагать какие-то новые торговые идеи, предоставлять информацию, аналитика, личного брокера может быть предоставить, по завышенному тарифу, где высокая оборотная комиссия, где есть вознаграждение с прибыли, которое получает клиент. Для того, чтобы он как можно больше оборачивал свои 100 тысяч рублей, которые лежат у него на счету. Потому что 100 тысяч рублей в течение года можно крутануть, я не знаю, там в 100 раз. Если вы крутанете свои 100 тысяч рублей сто раз это будет оборот там миллион миллион рублей с которой возьмется 0,1 процент комиссии и здесь получается вы уже заплатите не 100 рублей комиссии а заплатите 10 тысяч рублей комиссии со своих собственных 100 тысяч рублей вот 10 процентов поэтому очень внимательно обращайте внимание на размер комиссии который берет брокеры по возможности воздержитесь от спекулятивных операций вторая ошибка которую люди допускают, да, когда вы заключаете договор, вы можете ли посмотреть самостоятельно договор, как правило сейчас брокерский договор, это договор присоединения, он публичный договор, или спросить у консультанта, имеет ли право брокер использовать ваши деньги или ценные бумаги для маржинального кредитования, потому что по умолчанию практически все брокеры в России открывают маржинальный счет, то, о чем я рассказал выше, да, то есть по умолчанию, когда вы открыли брокерский счет, брокер, может вам, во-первых, дать деньги дополнительные для покупки акций. Второе, он может вам дать акции взаймы, если вы готовы открывать короткие позиции. По умолчанию счет в России открывается маржинальный. Почему важно на это обращать внимание И по возможности написать заявление брокеру, что вы отказываетесь от такого рода счета? Потому что... Если у вас на счету находятся денежные средства, на брокерском счету находятся денежные средства, брокер может взять эти ваши денежные средства и передать другому своему клиенту для того, чтобы он использовал маржинальное кредитование. То есть вы на это повлиять не можете, если не подпишете дополнительное соглашение. Брокер, во-первых, ваши деньги берет там, бесплатно или условно платно там какую-то процентов, копеечный заплатить там 0,1% за то, что он пользуется деньгами вашими, а зарабатывать на этом от 15 до 20%. Это первый риск. Второй риск, что в такой ситуации, если с брокером что-то происходит, то с деньгами могут быть существенные проблемы. Ну, то есть были прецеденты, когда э, брокер по каким-либо причинам объявлялся банкротством, отзывалась лицензия, и в этом случае денежные средства клиентов они, но ну, их было достаточно сложно вернуть. Если были ценные бумаги, то в этом случае проблем никаких не было. Ценные бумаги просто переводились к другому брокеру правопреемнику. С деньгами все бывало достаточно сложно. Поэтому, опять-таки, если вы являетесь сторонником, долгосрочного инвестирования, по возможности не иметь на брокерском счету деньги, чтобы они не находились, а чтобы вы их очень быстро переводили в ценные бумаги. Второй вариант, если все-таки есть необходимость наличия денежных средств на счету у брокера, выбирайте брокеров. То есть выбирайте брокеров надежных, которые существуют больше 10 лет, которые имеют выше уровень надежности от российских рейтинговых агентств, потому что международные рейтинговые агентства сейчас не рейтингуют российских брокеров. Смотрите количество счетов которыми управляет брокер, да, то есть э, есть список рейтинг брокеров на московской бирже, да, кто является лидером по количеству открытых брокерских счетов, по объему торгов, то есть вы выбираете топовые позиции, потому что это брокеры, как правило, надежные. И это позволит как раз-таки минимизировать эти риски, и опять же я говорю, э, если вы там вообще хотите по максимуму защититься от подобного рода рисков, э, по возможности не храните денежные средства на брокерском счете. То есть завели, купили, продали, что-то не нужно соответственно тут же выводить денежные средства на свой банковский счет да, чтобы они хранились в банке там на счету который до полутора миллион четыреста непосредственно застрахованы следующая третья ошибка заключается в том что мы не смотрим на какие торговые площадки брокер может предоставить выход да, то есть только это ММВБ или какие-то дополнительные площадки подключены на которых непосредственно можно работать конечно в идеале чтобы брокер предоставлял широкую возможность для выхода ну, чтобы не ограничивать себя количеством ценных бумаг которые мы можем купить не только российские, но чтобы иностранные ценные бумаги можно было купить в инвестиционный портфель, потому что чем более широкий инструментарий можно получить от брокера, естественно, тем лучше. Четвертая ошибка, которая, с которой можно столкнуться, которую можно не учитывать, это не уточнить, каков порядок вывода денежных средств с брокерского счета. Исходя из второго пункта, да, когда я говорил о том, насколько быстро мы можем деньги со своего брокерского счета вывести на банковский счет, чтобы обезопасить себя. Здесь очень важно тоже понимать в течение какого срока происходит вывод денежных средств. В большинстве своем, если вы торгуете на российском рынке ценных бумаг, у нас режим торгов T 2 Это говорит о том, что в день торговый день вы совершаете сделку, расчеты по сделке происходят на два дня. То есть не от брокера зависит, когда рассчитают сделку, рассчитывает сделку биржа и, соответственно, в течение двух дней сделка должна быть рассчитана. и Исходя из этого, соответственно, смотрите после того, как сделка рассчитана и ваш денежные средства поступили на брокерский счет, как быстро вы их можете вывести? Опять же, это очень важно. И здесь, наверное, приоритет можно отдавать брокерам, которые, как правило, работают в тандеме с банками, да, то есть есть, допустим, Тиньков инвестиции Тиньков банк, есть Сбербанк инвестиции и Сбербанк, есть ВТБ инвестиции и ВТБ, есть Альфа Директ и Альфа Банк, есть Открытие э, инвестиций и Открытие банк. То есть, соответственно, если брокера имеет дочерний банк или, наоборот, банк имеет дочернего брокера, то есть как правило очень быстро происходит перевод денежных средств, чтобы не столкнуться. Часто приходится мне в своей деятельности видеть такие ситуации. Часто особенно это бывает у предпринимателей какой-то кассовый разрыв, срочно понадобились денежные средства. У него в голове, что у него есть там облигации, у него есть там остаток по деньгам на брокерском счету, у него есть акции на брокерском счете, и у него такая ситуация, что срочно нужно деньги вывести к себе на счет физического лица, чтобы пополнить оборотный капитал. В Бизнесе. И в этом случае они с удивлением обнаруживают, что, оказывается, сделка рассчитывается только на второй день, денежные средства могут быть, поступить только насчет физического лица через 2-3 дня, и вот этого не учитывают. Поэтому тоже важная история, связанная с тем, как быстро можно вывести денежные средства к себе на счет, да? то есть это управление ликвидностью. А следующая, ну не то что ошибка, на что стоит обратить внимание, это история, связанная, каким образом расторгается договор. Практически все договора об брокерского обслуживания, которое заключается в российском юридическом поле, брокер может в одностороннем порядке без указания причин закрыть брокерский договор с вами как с физическим лицом. И в этом случае нельзя сказать, что вы там как-то дополнительно пропишете, что не может такого сделать. Брокер на это не пойдет, то есть вы с этим просто соглашаетесь. Здесь важно обратить внимание, в течение какого срока брокер должен уведомить вас о том, что расторгается брокерский договор. Почему это является важным? Потому что, как правило, да, когда мы говорим о работе с брокерами, да, преимущественно люди работают с акциями. Акция это волатильный инструмент, и может просто появиться ситуация такая, что брокер закрывает чуть ли не мгновенный счет и говорит, мы там через две недели тебя обслуживать не будем, и в течение двух недель нужно распродать свои собственные активы. А текущая ситуация на рынке может быть неблагоприятная, то есть акции могут быть стоить дешевле, чем вы их непосредственно покупали. И поэтому нужно всегда иметь в голове по каждому брокерскому счету, в течение какого срока брокер должен вас предупредить, если он расторгает договор в одностороннем порядке, да, чтобы не столкнуться с, с рыночным риском, что вы вынуждены будете продавать свои активы по более низкой цене. Друзья. Это, наверное, основные ошибки, с которыми сталкиваются люди при выборе брокера, которые не то что возникают в большинстве своем, которые появляются после того, как уже начал работу, после того, как открыл брокерский счет, да, и они всплывают в ходе уже нашей текущей жизненной ситуации. Поэтому подготовлен, значит предупрежден сказал, с чем можно столкнуться. Неплохо будет посмотреть на топ российских брокеров по объемам торгов, по числу открытых клиентов, потому что если у брокера большое количество счетов физических лиц, то у него и соответствующая инфраструктура, да, которая позволяет вам не столкнуться с проблемами негативного характера. Какая-то новость эпическая, да? Все или покупают, все или продают, и в этом случае еще есть риск того, что если это какой-то маленький брокер, то его инфраструктура может просто не выдержать элементарно большого наплыва клиента, который или покупает, или продает. Это тоже важная история, которую стоит учитывать. У меня же сегодня на этом все. Если понравилось видео, ставьте лайк, поделитесь с друзьями, подпишитесь на канал. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.